Хотелось бы сегодня рассказать о создании самарского научно-промышленного ракетно-космического комплекса. Довольно-таки сложное такое, да, название, но если сократить, можно сказать о Самаре как ракетно-космическом центре нашей страны и, в общем-то, единственном на данный момент в мире центре, который производит ракеты-носители, для пилотируемой космонавтики. Пока ни у Соединенных Штатов с завершением у них программы, шаттл, ни, ни у Европейского космического агентства, никаких ракетносителей, которые могли бы доставлять космонавтов к Международной космической станции, нет. Поэтому все ракеты делаются у нас. И сегодня мы поговорим о том, как же так получилось, что в Самаре такое значимое мировое производство стало возможным после завершения Великой Отечественной войны противостояние между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и э, советским союзом с другой, они, э, это противостояние э, не могло носить горячий, э, горячего характера. И э, э, у нас с э, 1946 -го года знаменитые речи Черчилева в Путине э, начинается э, холодная война. Это э, противостояние двух супродержав, в военно-технической сфере и военно-политическом происстоянии. Дело в том, что Соединенные Штаты на тот момент, на момент завершения войны, обладали ядерным зарядом. И, естественно, могли нанести Советскому Союзу непоправимый урон просто-напросто разборбить, и, и, и на этом будем все противостояние закончить. Советский Союз мог направить на сторону противника только сухопутные силы. Поэтому необходимо было как-то уравновесить этого, это противостояние военно-техническое. И в Советском Союзе начинаются разработки ракетной техники, межконтинентальных баллистических ракет. С середины 50-х это становится основным направлением деятельности по двум темам. Ну, вот здесь на слайде... У нас ведущие конструкторы — это Сергей Павлович Королёв, Семен Алексеевич Лавочкин и Владимир Михайлович Месищев. Все основные работы велись под руководством ОКБ-1 Королёва. Он, в общем-то, обозначил тогда две основные темы. Это создание межконтинентальных баллистических ракет с дальностью 8000 километров. И вторая тема – это создание крылатых ракет, тоже с дальностью 8000 километров. Владимир Михайлович Лисичев занимался конструированием ракеты, ракетопланов, ну, в общем-то, таких космических самолетов. Все разработки и по теме Т-1, и по теме Т-2. Они осуществлялись в тему Т-2 крылатой ракеты «Буря» вёл Семён Алексеевич Лавочкин. тему Т-1 ракета РФ-7 вел Сергей Павлович Королёв. Вот перед нами ракеты РФ-7, которая была сконструирована на УКБ-1 и для серийного производства была передана сюда в Куйбышку. Но тут э, много очень интересных моментов, э, почему именно в Куйбышев, почему именно э, э, вот, э, выбраны были наши предприятия шла достаточно серьезная борьба в госплане СССР между двумя совнархозами. На тот момент в СССР была проведена реформа управления промышленности были введены так называемые совнаркозы которые должны были в рамках отдельных областей концентрировать все промышленное производство и планирование осуществлялось именно вот в рамках совнархозов куйбышевский совнархоз претендовал на развертывание производства ракет Р-7 так же как и омский совнархоз то есть в принципе сейчас Таким ракетно-космическим центром мог бы стать Омск, а не Самара. Но тогда, вот вы все знаете, на Самарской площади у нас стоит памятник Дмитрия Федоровичу Устину, да, который, взвесив все за и против, решил все-таки предложить именно Куйбышев в качестве... Центра по созданию ракеты р Здесь у нас существовало несколько крупных предприятий. Это завод «Прогресс» с численностью 18 тысяч человек, завод «Авиационный» с численностью более 20 тысяч человек и завод «Фронза» более 30 тысяч человек. Все они реализовывали разработки такого конструктора, как Туполев. Андрей, Андрей Туполев создавали самолеты Ту-16, двигатели к ним. И сложилась такая ситуация, что Туполевский завод основной располагался в Казани, а наши предприятия выполняли такую вспомогательную функцию. И заказов к 1957 году к времени завершения летных испытаний ракеты Р-7, то есть формирования научно-технических предпосылок, научно предпосылок развертывания серийного производства Р-7, к этому моменту заводы просто-напросто не были загружены заказами. И вот такая огромная масса людей, мы с вами видели, да, 18-20 тысяч, 30, ну почти 100 тысяч человек, там могла оказаться просто без работы. Да? Что в условиях плановой экономики, в условиях социализма практически было невозможно. Поэтому... Посмотрели на расположение Куйбушева, который четко располагался по линии Москва-Байконур. И московским конструкторам не нужно было лететь сначала в Омск да, в Сибирь, потом возвращаться на Байконур. А здесь общем, прямая дорога. Здесь был, были развиты транспортные пути. Железная дорога была подведена. Речной транспорт, воздушный транспорт, но достаточно сказать, что аэродром авиационного и завода «Прогресс» — это те два завода, которые стоят, ну, так скажем, через забор. Они это, на этот аэродром приземлялись самолеты Сергея Павловича Королева, приземлялись самолеты первых космонавтов, которых встречали заводчане. Очень интересные воспоминания по этому поводу есть в музеях этих предприятий, но мы с вами. Говорим о начале производства немножко раньше, до 2 января 1958 года, то есть официального начала производства ракеты Р-7 на территории Куйбышской области. До этого момента, то есть в следующем году мы будем с вами праздновать юбилей создания нашего Самарского ракетно-космического центра. Были, было начато производство ракеты «Буря». Вот посмотрите, она имела такую конструкцию очень интересную. Да? Это самолет, но, по сути, Коренного, коренной перестройки производства ракета боя она не требовала и, и э, с ее началом было всего у нас в Куйбышево произведено 19 экземпляров, которые были испытаны, а остальные э, экземпляры еще там порядка 16 экземпляров использовались уже э, войсками в качестве мишени. Вот эта ракета Бури сначала производилась на заводе Прогресс, потом на а, части на авиационном двигателе делались на, фрон, на заводе Фрунза. Потом все было при, передано на а, завод Металлист. А, ну, а, к моменту образования Самарского центра в 1958 году на территории э, области Куйбышской было только одно э, самостоятельное конструкторское бюро. Это авиационное конструкторское бюро э, ОКБ-276 Николая Дмитриевича Кузнецова. К работам по ракетно-космической тематике оно будет привлечено в 1959 году, когда будет, ну, наверное, впервые в истории советской ракетно-космической техники объявлен своеобразный тендер на проектирование двигателей к ракете Р-9. И в этом тендере, тендере участвовал Кузнецов. По воспоминаниям Дмитрия Ильича Козлова, человека, который, я думаю, известен в Самаре двигатели Кузнецова на тот момент были лучше тех, которые предложил Глушков. Но все-таки эту тему выиграл именно Валентин Петрович Глушков. Дмитрий Ильич Козлов, он приезжает в Самару. В феврале 1958 года, как руководитель, пока еще не созданного, он будет создан чуть-чуть позднее, в апреле, отдела номер 25 ОКБ-1 Сергей Павловича Королев. Дмитрий Ильич Казнов очень примечательная личность для того времени. Он был секретарем. Совета главного знаменитого совета главных конструкторов, и э, он же э, принимал партию Сергея Павловича Королева. А вот, поэтому партийник был работник такой. Э, э, вот вы обратите внимание, да, э, у него не было э, левой руки, да, э, но это Прошел войну и э, потерял дорогу при обороне генгров. А, вот перед вами основные ракеты семейства R7. Да, э, ракета 1957 -го года конструкции Королева. Э, Р-7, ракета «Восток» 1961 года. Почему «Восток»? То есть название ракеты-носители получали по тому космическому кораблю, которое они выводили. То есть вот «Восток» — это тот космический корабль, который вывел в космос Юрия Алексеевича Гагарина. И ракета-носитель 8К-72 получила название «Восток». Но, вот, обратите внимание, здесь на картинке четко видно, что все они приблизительно одинаково, конструкционно одинаковые, и постоянно добавляются какие-то новые элементы. Да? Так вот, ракета-носитель Восток и ракета ERC, она стала базовой для целого семейства ракет-носителей и э, в том числе для того союза, который стоит у нас сейчас на проспекте э, не постепенно добавлялись ступени, и э, одна из ступеней это ступень рак к ракете-носитель Восток, а Восток это вторая ступень от ракеты Р-9А, но они немножко похожи. Э, почему нужно было такие... Э, создавать такой смесь, но ну, была бы Арсения и была бы, да чего бы, вывела же она в космос Гагарин, все хорошо. Дело в том, что ракеты нужны были такие, все время нужны были более мощные ракеты, нужно было выводить все более все больше вес на орбиту и Ракета «Союз» уже конструкции, это первая ракета-носитель самостоятельного, так скажем, самостоятельной конструкторской разработки самарских ракетостроителей в 1966 году, была запущена, она могла выводить на орбиту до 7 тонн. Это необходимая масса для того, чтобы вводить достаточно тяжелые спутники и космические корабли. А Такой промежуточной фазы это ракетноситель носитель Но здесь нет ракетноситель «Молния», который делался совместно с ОКБ-1 и нашим ЦСКБ под руководством Козлова, ракета-носитель «Молния», кроме того, что выполняла военные функции, то есть запускала на орбиту военные спутники, она еще использовалась для выведения на нужную траекторию станции «Луна». Но у нас было запущено их целых 24 штуки период с 1959 до 1976 -го года вот это ракета R9 да, обратите внимание не это ракета в для, для внесения атомного заряда для ведения ядерных бомбардировок и для каких-то космических целей она не использовалась в основном запускалась в шахтном режиме, но перед вами ракета-носитель N1 знаменитые ну, по-разному называют эту ракету Королевская красавица, царь ракета. Это ракета для того, что была создана для реализации пилотируемой лунной программы. Сейчас много говорят о том, что нужно начать заново лунную программу. И, в общем-то, у нас в Самаре опыт создания таких тяжелых ракет-носителей, был И, на мой взгляд, этот опыт был достаточно успешным, потому что те наработки, которые были достигнуты в период производства N1, они были использованы в дальнейшем при создании нашего шаттла «Энергия Бура». Эта ракета была больше Союза, больше Р-7, понятно, но приблизительно в три раза. Высота ее 105 метров. Целиком представьте. Да? Двигатели к ней создавались на ОКБ 276 Кузнецова. Все. Вся она, в общем-то, собиралась на заводе «Прогресс», отдельные элементы ее собирались, потому что собрать и в сборе ее доставить на Байконур для запуска было невозможно. Для этого был создан специальный филиал завода «Прогресс», авиационного завода где осуществлялась сборка этой ракеты? То есть там на Байконуре есть цеха и э, наши э, специалисты туда ездят для того, чтобы осуществлять сборку э, ракеты э, но и многих других ракетно систей э, Вот э, что примечательно. Э, на так и не взлетела, но в смысле, не достигла своей цели. Она взлетела четыре раза, и все четыре раза запуски были неудачными. Последний запуск состоялся в 1972 году, четвертый запуск, и ракета пролетела в 114 секунд. И, в общем-то, разрушилась из-за того, что произошел так называемый гидроудар, резко отключились двигатели первой ступени, и разорвался топливный насос, в результате возник пожар, и система отключила все остальные двигатели. Это было все-таки конструкционной недоработкой ОКБ, специалистов ОКБ-1, а не самарских специалистов, которые, в общем-то, вся вина за неудачные пуски была свалена на двигателе Николая Дмитриевича Кузнецова. Интересно, что на пятом экземпляре ракеты Н1 был установлен знаменитый двигатель НК-33. Эти двигатели, они уникальны чем? У них ресурс работы превышает в несколько десятков раз нужный ресурс работы для запуска Ракеты, то есть необходимо, чтобы первая ступень отработала 114 секунд. На стенде двигатель работал значительно больше, там до нескольких тысяч секунд. Получалось, что в 72-м году, вот у нас традиционно считается, что в 74 году у нас программа Луны свернули. На самом деле удалось выяснить, первый приказ по заводу Прогресс о том, чтобы свернуть полностью лунную программу и работу по ИНО-9, состоялся в 1972 году. Но На мой взгляд, связано это было не с конструкционными ошибками, не с какими-то проблемами с двигателями и так далее, и даже, как принято считать, с экономическими трудностями в стране официальные отчеты государственного бюджета, они позволяли нам эти ракеты делать без какого-то определенного напряжения. Так вот, основной причиной, на мой взгляд, были договоренности, которые были достигнуты президентом Никсеном и Леонидом Милевичем Брежневым, в Москве то, что опубликовано, дает нам возможность говорить, что да, нам было запрещено развертывать на территории страны, мы договорились так, пусковые установки ракет свыше 80 тонн. И это у нас в общем-то, Так вот, ракета, эти работы были свернуты именно в 1972 году. В 1974 году состоялось официальное закрепление. И ракета N1 она, э, прекратила свое существование. Двигатели ракеты Н 1 были сохранены э, на э, СНТК имени Кузнецова на управленческом. И, э, э, в дальнейшем с успехом устанавливались на американских ракетах Атлас э, и «Таурус». Вот, э, что касается начала формирования комплекса. С завершением формирования комплекса в 1974 году можно считать образование Центрального специализированного конструкторского бюро, которое стало самостоятельным конструкторским бюро и перестало зависеть от московского, административный перестал зависеть от московского. Но, а, здесь у нас на слайде первые советские космонавты, они по традиции королевской, как уже во многих источниках сказано было, приземлялись и прилетали в Самару, а, в Куйбышев тогда. Это вот Ира Алексеевич Гагарин на даче на просеке первый подписывает а, а, экземпляр газеты. А вот здесь на, нижнем, на нижней фотографии Быковский и Терешкова вместе с первым директором завода «Прогресс» Литвиновым и на тот момент директором завода «Прогресс» Абрамовым. Но о Литвинове можно рассказывать много. Очень интересный был человек. Потому что, ну, во-первых, после руководства заводом Прогресс он стал заместителем министра общего машиностроения, руководил круглышным соронархозом. И примечательно, что в период, когда он был директором прогресса, он понимал, что людям необходимо где-то жить так как с, с началом работ по н 1 пришлось принимать еще людей, до 2000 человек пришлось принять на завод он в тайне от партийных органов построил гипсовый завод. За что получил партийный выговор? А когда партии разобрались в чем дело? Он получил очередную премию. Вот. Очень интересный был момент, но нужно сказать, что, конечно, забота о рабочих в тот момент была, и даже электрички приходили на старую платформу Мирные за полчаса до начала смены. Потому что подвозить Рабочих необходимо было с разных концов э, области, из Кинеля. Некоторые ездили тратным, из отрадом, из есть ну, Достаточно большая была география. А, а, здесь у нас на слайде спутник Зенит 2. А, эти, это второе направление работы комплекса. А, спутник Зенит 2. Это фоторазведательный спутник. Начало его производства на наших предприятиях, на заводе «Прогресс» 1962 год. С 1964 года всю работу по спутникам фоторазведки Королёв передал Козлову. И все эти спутники у нас до сих пор развиваются. Вот спутник Intel 2K, это сам, уже самостоятельная разработка, uh, MIT, KB, CSKB uh, Progress, uh, он был запущен uh, в 74 году. Uh, но uh, uh, можно еще несколько, я думаю, нужно сказать несколько слов о том, что... Uh, Наш комплекс мог, стать полностью забрать себе всю пилотируемую космонавтику. Дело в том, что с 1962 до 1968 -го года был, разрабатывался такой проект корабля «Союз ВИ. А, отчасти вот он нашел отражение в спутнике «Интер-2К». Там два космонавта располагали… Он был рассчитан на двоих космонавтов. Два космонавта располагались друг напротив друга. И а, а, суть этого корабля. Космонавты должны были выйти в открытый космос, а, один космонавт, и спокойно разобрать спутник противника. Вот. Ну, соответственно, фоторазведывательные Потом американцы это дело просмотрели и сообразили, что нужно устанавливать системы самоуничтожения спутников в этом случае, в случае непоникновения. И программа «Союз Луи» была свернута, но свернута даже не поэтому, а потому что как раз в тот момент, после смерти Сергея Павловича Королева, возглавил ОКБ-1 Василий Мишин, а так как у них разработок таких передовых пока на тот момент не было, да, а тут еще Куйбышские товарищи э, наседают, ну как-то, э, конечно они э, дали куйбышским товарищам такие э, задания, чтобы куйбышские товарищи не разрабатывали пилотируемый корабли в дальнейшем и оставили эту э, тему за ОКБ-1. Э, э, в дальнейшем после свертывания лунной программы два направления у нас закрепились, и, пожалуй, самым крупным, ну прям буквально тоже еще слов, самым крупным проектом стал проект энергии Буран, который был реализован в 87-м первый запуск этой ракеты состоялся работы по ним начались в то есть через два года после сверкновения лунной программы. И в 88-м уже на Байконуре приземлился сам космический корабль «Буран», но в беспилотном варианте. Так он у нас в пилотированном варианте не будет. Эта ракета уже имела... Возможность выводить, если N1 выводила 80 тонн, то энергия выводила до 100 тонн.